В начале года все это закладывается в бюджет и утверждается конечно. Когда есть утвержденная статья, когда выделены деньги, в бюджете предусмотрены, то, соответственно, производить оплату нет никаких проблем. Список туберкулезных больных подается нам в больницу. Примерно мы рассчитываем, сколько там им надо... На, на проезд, там, на питание, и все это оплатится по мере их заявки, по предоставлению. Так что в этом, как говорится, обычный бюджетный процесс. Другое дело бывает, когда этого не делается, потом подходит больной, а не предусмотрены а статьи нет, а или начинает мимитация, где найти ему деньги, у нас таких проблем нет. С начала года закладывается. Согласно списку больных, все и так далее, с запасом. Соответственно, поэтому у нас таких проблем с оплатой нет. Туберкулезные больные – это особая категория больных. Им нужно необходимо питание усиленное. Во-вторых, им нужен проезд. Им надо оплатить проезд туда-обратно. Вот это все мэрия берет на себя, оплачивает. Так как у нас статья предусмотрена, человек обращается в ну, чтение одно двух дней. Ну, на карточку мы перечитаем, человек получает люди заболели не специально, а заболев, они начинают сторониться и избегать окружающих. Психологически себя чувствовать плохо. Вот в такие моменты мы стараемся поддержать людей материально и, самое главное, морально, чтобы они совсем не пали духом и вести разъяснительную работу с населением. Действительно, Туберкулез – это, конечно, страстная болезнь. Потом больной туберкулезом. Да я вообще думаю, не только больной, а вообще люди нуждаются. если они хоть какую-то помощь от государства получают, они тогда начинают чувствовать, что государство есть, что какая-то забота проводится. Хотелось бы, конечно, больше, но это от средств зависит, как говорится, но люди должны чувствовать, что хоть что-то, какая-то помощь, и тогда они начинают уважать государство.